Всем здравствуйте! Наш еженедельный прямой эфир. Вот, прям решил его сделать из цеха, а то постоянно из машины, там, из пробки, там, еще откуда-то там. Вот, это вот на заднем плане, вот тут вот, наши парни работают. Это не фотошоп, если что, пацаны, помахайте рукой, если кто-нибудь там. Вот, спасибо. Вот, что мы установили? Пока я в цеху нахожусь, могу отсюда же говорить, что мы установили. Максим, что мы установили на этой неделе? А мы установили балаши. Кто... Балаши, а сколько постов? Пять. Пять постов, балаши еще что а установили... Прям новости из полей. Шаховская, два поста. кто, -кто? Шаховская. Шаховская. тоже Московская <связывая> область. Да. да, тоже два поста. Так, ну вы в принципе можете уже задавать что? вопросы. Ну, отправок было. отправок? Да. А Пусть куда отправить? Пылесос с рукомойником Куда? город. В... Переделки. переделки на переделки на 4 поста плюс -плюс. отлично вот, вот видите мы вот. работаем а у нас были отправки в нягонь два поста и югорск сколько один. югорск один пост так, липец такая... 4 поста это мы ну, просто отправка была терминалов да, вместе да, с силовыми да, да. блоками кстати был вопрос а, отправлять ли терминалы Уфу а... Уфу, сколько постов 2. два поста кстати это были новые терминалы если не вот фа это были два поста новых терминалах а, вот еще в Омске мы установили два поста. Так что мы сила. Это за неделю, чтобы вы понимали. Очень часто сейчас менеджеры к нам обращаются, и говорят, что клиенты хотят купить просто терминал без силового блока. Я, во-первых, не советую, во-вторых, я, скорее всего, просто не продам такой терминал. Почему? Потому что это очень большая проблема. Потом настроить правильно, потому что это помимо центрального терминала еще дополнительно идет э, плата, которая стоит в силовом блоке. И вот эту вот плату, э, это не, не все хорошие электрики даже могут это все сделать правильно. А я уже не говорю о клиентах, которые обычно это бывает там какой-нибудь поселок, которых там точно не будет хорошего грамотного электрика, который сможет это все сделать Четко подключить правильно, как это должно быть. Кстати, на заднем плане, вон там вот, это вот у нас новые терминалы. Конечно, мы не оригинальные, конечно, они есть. А, ну, скоро, я уверен, что мы разработаем, в нашей команде появились два крутейших инженера-конструктора, которые там конструировали пароходы, самолеты, ракеты. Это в прямом смысле слова, это не просто к слову говоря. Так что у нас команда увеличилась улучшилось, вот, так что мы скоро будем давать мощнейшие продукты вот так вот сейчас не обязательно использовать э, чековые принтеры сейчас можно использовать абсолютно законность qr-коды и клиент просто подносит камеру и считывает информацию у него приходит сразу же онлайн чек это удобно раньше была проблема что зажевывала бумагу, там еще что-то какие-то вот такие были отрицательные моменты с э, чековым принтером сейчас этих проблем нет. Так, должны ли быть пистолеты с вращением? да, если у вас на консоли самой тоже есть э, вращающийся такой механизм и плюс еще на самом пистолете тоже есть вращающийся механизм для чего это делается? когда вы крутите пистолет особенно клиенты, когда они начинают крутить эти пистолеты, если не будет вращающегося механизма, вы просто не сможете подлезть туда, куда вам нужно, например снизу помыть автомобиль, там по бокам нормально ходить, но это будет там очень очень большие неудобства. Поэтому ставится обязательно вращающийся механизм. Со временем бывает так, что если дешевые пистолеты, вот этот механизм, он выходит из строя. И вот тут тогда человек понимает, что все-таки лучше, когда он вращается, чем когда он перестает работать. Ага, спасибо тебе большое. Так, вот он. Вот чтобы вы понимали, что такое вращающийся механизм, кто не знает. Это вот, вот, вот такая вот штуковина, которая здесь находится. У нас она из нержавейки, это М22 на полтора резьба на высокое давление. И вот так вот она вращается. На вот этих пистолетах, которые мы используем, а мы используем только из Т2-300, это, э, этот механизм очень долго не выходит из строя. Практически очень, ну, там, года 2-3 он работает вообще без проблем. Ну, обычно, если у вас там какие-то изверги не приходят и не моются. Как работает химчистка самообслуживание? Э, я вообще советую, некоторые что делают? Некоторые ставят там э, пароочиститель. На самом деле, пароочиститель это не неработающая штука, если честно. Я просто их ставил и в свое время я покупал вот такие пароочистители, они не работают, парам очень тяжело что-то вычистить. Если вы хотите поставить на своей мойки аппарат для химчистки там, автомобиля, то лучше всего ставить этот торнадор. И э, мойчий пылесос. Почему Торнадор? Торнадор, он вытаскивает прям грязь, если кто уже с ним сталкивался, если кто не сталкивался, я вам объясню, как он работает. Это такой вихрь, который создается, и он, получается, высасывает эту грязь. И дальше это вытирается тряпкой. Обычно мы что делаем? Мы, э, сам пылесос химчистки, там есть такой маленький резервуарчик, куда заливается или химия, или вода. Мы советуем заливать туда воду. Как по это все работает? Получается, торнадором вы вытаскиваете всю эту грязь, она распыляет химию, и плюс еще вытаскивает за счет вот этого своего механизма, она вытаскивает эту грязь. И дальше вы, получается, водным пылесосом... Вы, вы именно водой, не химией уже, а водой. Именно, вы можете полностью смыть и получается прям идеальная химчистка. А нужно делать на МСО комнату отдыха. Я, например, я не вижу смысла комната отдыха на мойке самообслуживания. Обычно это приезжает человек, он быстро-быстро помылся 5-10 минут. Это не обычная мойка, в которой он там часами может. Поставьте там кофе аппарат, поставьте там бургерный какой-нибудь аппарат. Сейчас они такие тоже есть. Там еще что-нибудь можете. Какой-нибудь вендинговый аппарат поставить, который по продаже всяких там снеков. Но делать комнату отдыха, ну, практически это ненужная такая штука. Потому что 5-10 минут клиент сразу выезжает. Думаю, смысла нет. Получается оборудование мойку под самообслуживание или есть вариант все под ключ с каркасом. Мы, конечно, делаем под ключ. И закрытые, и открытые мойки любые по заказу клиента. А, кстати, сейчас такой очень интересный проект. Клиент... Заморочился, он решил сделать такую оригинальную мойку, не как обычно, там, квадратную или полукруглую крышу, он прям заморочился, сделал, что-то увидел на европейских сайтах и решил сделать что-то интересное, чтобы как-то привлечь внимание людей, так как в его городе уже есть мойки самообслуживания обычные. Туалет должен быть бесплатный? Ну, наверное, да, туалет, конечно, лучше сделать бесплатно. Почему? Потому что это лояльность клиентов. если вы еще и туалет сделаете платный, ну, это будет как-то некрасиво с вашей стороны. А, кстати, такая штука, если вы вдруг захотите сделать туалет платным, то в принципе у нас есть специальные терминалы, у нас был заказ от клиента, который захотел поставить, сделать платный туалет, это был не на мойке, это просто отдельно Просто человек позвонил, говорит, я хочу платный туалет, сможете сделать такой терминал, мы ему сделали, все работает, поэтому если вдруг кому это нужно, можете спокойно обращаться. А, кстати, такая штука вы можете наверное, в туалете сделать. Короче, клиент, если ваш постоянный клиент, то у него будет карта, и он может к этой карте подойти к туалету, и он откроется дверь. Если он не ваш постоянный клиент, а какой-то мимо проходящий, то у него туалет не откроется. Вот такую фишку можете сделать, кстати. Сколько стоит у вас торнадор плюс моющий пылесос? Смотрите, если вам нужен отдельно торнадор и моющий пылесос, торнадоры идут, цена от половиной тысяч. Сам Торнадор и плюс пылесос для химчистки стоит сейчас 25 тысяч, но это отдельно просто пылесос, если вы хотите станцию, то станция сейчас стоит примерно 180, точно не знаю, обращайтесь в наш отдел продаж и парни вам все подскажут, потому что мы цех, мы больше занимаемся продуктом, вот, если у нас цветная пена для МСО, конечно есть, и причем у нас есть не просто цветная пена для МСО, у нас есть цветная пена, которая не красит машину, а вот это очень важно, Многие, которые покупают, люди, которые покупают цветную пену, они не знают, что есть на самом деле красители, которые могут, если, например, заехала там такая белая, кстати, это очень, на российские автомобили красит жестко вообще. Если какой-нибудь российский автомобиль типа Волга, 14-й всякие там, Приора, если заедет и помоется вот этой вот а, цветной пеной, ну, если вы ее неправильно подобрали, то она может оставить розовый цвет, потом машина может перекраситься. Так что это очень опасно. Покупайте хорошую, проверенную химию, Но... иначе она может испортить цвет автомобиля. Какова рентабельность МСО средняя прибыль среднего чека в процентном соотношении? В процентном соотношении 70 на 30, стопудово в основном. А, смотрите, какая штука. Если вы открываетесь в каком то регионе, например, в маленьком городишке, там, и у вас вы можете себе купить, если у вас собственная земля, то в принципе 15-20% у вас будет уходить на химию. На все остальные вот эти моменты будет не больше 15-20% уходить. Если вы мойку арендуете, то будет э, уходить там процентов 30. 30-35 максимум будет уходить. 70%, 65-70% в карман. Так, в Таджикистане тоже установить будете или как? В Таджикистане без проблем. Сейчас мы уже, есть у нас опыт установки в Узбекистане, в Казахстане. В Таджикистане еще не были, отправка у нас была в Таджикистане или еще не было? Таджикистана отправки еще не было, но, в принципе, я думаю, договоримся, потому что это таможенный союз, и там беспроблемно можно пересекать границу. Мы отправили а, бригаду, она повезла один пост в Мурманск. Это 2000 километров. А, пожелаем удачи нашим пацанам, которые едут из одного поста. А, ну, что только не сделаешь ради клиентов. Так, хочу открыть обычные посты и поставить один бокс на грузовой. Как думаете, будет это выгодно? Конечно, будет. Смотрите, как это делается. Вы сначала смотрите, и было так, что мы просто полностью всю мойку сделали под грузовые, под грузовые автомобили, как сказать, под грузовой транспорт. Почему? Потому что, когда вы ставите под грузовые, в принципе, там могут мыться и легковые. Но, как, как это я лично туда выезжал, на этот объект, я увидел, что по трассе, получается, мойка находилась на первой линии дороги. И по этой дороге постоянно проезжают грузовые, это газели, это, это там, я не знаю, какие-то самосвалы, это, ну, в общем, такой транспорт постоянно проезжал. Поэтому, если вы хотите открыть грузовую мойку, сначала посмотрите, что мимо вас проезжает, постоянно, какой транспорт мимо вас проезжает. Если вы видите, что мимо вас проезжает больше грузового транспорта, чем легкового, то сделайте даже не один, а там два или три поста. У нас есть кейс, когда человек открыл одну, да, у Булата одна получается, да. это одна грузовая и три обычных для легковых, и вот эта грузовая ему приносит в день больше, чем эти три э, легковых поста. Он сейчас жалеет, что он так сделал, он э, сейчас думает, как-то это все переделает, потому что грузовые на самом деле там приносят намного больше прибыли. Какие расходы будут на МСО каждый месяц? Так, какие расходы? Это закупка химии, это вода, канализация, электричество, оплата администратору, налоги. Все, в принципе, я думаю, больше расходов не будет. Так, привет из Газастана, вам тоже привет. Надо ли узаканивать скважину? Да, надо узаканивать скважину, обязательно. Ну, можно там что-то придумать, если вы уверены, что администрации вы потом договоритесь. А так, конечно, лучше узаконить. Помпа для высокого давления, из какого материала должна быть и какой производитель лучше всего. А, помпы, они всегда из одного и того же материала, какую бы вы помпу ни купили. Ну, как, головы бывают иногда разные. Мы, например, используем только латунные головы. Объясню почему. Например, некоторые говорят, что нужно использовать вот эту вот там из нержавейки, типа она там, или как это, никелированные помпы бывают. Вот. На самом деле, нет, мой опыт показал, а я 10 лет ими занимаюсь, я сам первый привозил, я уже говорил несколько раз, что я сам первый привозил эти помпы, и я вам так скажу, вот латунные иголы, они работают намного дольше, хотя, по сути, на самом деле, даже завод-производитель говорит, что для моих самообслуживания лучше использовать там, например, никелированные вот эти, или кто называет их, нержавейки, никелированные там, в общем... В общем, цвета стали, там, как правильно сказать, в общем, на самом деле они работают меньше, латунная голова, латунная голова работает намного лучше, чем э, вот этого. А, использовать помп лучше Хавк. Я, например, использую Хавк, мне нравится, я кайфую с этой помпой, и причем они очень такие на обратную связь, если вот сегодня им позвонить и сказать, я вот ваш покупатель, и они всегда идут на обратную связь, они всегда готовы менять в своем оборудовании что-то, улучшать что-то, там прям очень хорошая команда тоже. Так, в закрытых мойках лучше ставить какие ворота, чтобы было удобно. В закрытых мойках сейчас есть очень легкие такие ворота. Они идут там, такая как пленка получается. Она как ролета такая, да, ну вот такие с шириной сантиметров 20. Она очень быстро закрывается, открывается, очень удобно. И не ломается она. Если обычные, обычные ворота могут испортиться со временем, даже там, через какое-то ближайшее время, там, то... Что касается вот именно вот этих вот, они очень долго держатся. Я знаю, кто их поставил, работает вообще без проблем. Город населением 500 стоит ли открывать? Но город населением 50 тысяч стоит ли открывать МСО? Сто пудово стоит. Вот прям вообще не замрачен, Тем более, если у вас нету ни одной мойки самообслуживания в вашем городе. Если вы сегодня не откроете, уверяю вас, через месяц-два уже кто-нибудь откроет в вашем регионе такую мойку. Так, есть проблема, стоит умягчение, в хорошую погоду все отлично, после того, как пойдет дождь, пена перестает мыть, по анализу воды особо нет изменений, но пена не моет вообще, вода со скважины. А вот это, кстати, отличный вопрос, это самый супер вопрос, почему? Потому что многие этого не понимают, они говорят, они берут воду, поэтому я говорю клиентам, возьми воду, вот вы, например, строите мойку, возьмите воду сегодня и возьмите ее там через неделю, возьмите ее через месяц, пока вы строите этот объект, и каждый там месяц, может один анализ воды стоит 1000 рублей примерно, вот именно вот таким мы часто сталкиваемся, когда клиент берет в хорошую погоду там, со скважины, он берет вот эту вот, воду, относит, ему говорят, о, отличная мягкая вода. В результате там где-нибудь зимой, весной вот это происходит, таяние всякие там туда-сюда, и в результате вода становится очень жесткой, и там ни химия не работает, и плюс еще клиенты недовольны из-за того, что постоянно у вас разводы остаются на машинах. Скажите, пожалуйста, под участком подходит коммуникация, сколько метров от глубины нужно э, расстояние взять, чтобы ставить мойку, участок 900 квадратных метров. Смотрите, если у вас под участком проходит коммуникация, там вы просто можете максимум 30 сантиметров плиту делать, как я знаю. Там нельзя глубже делать, но это тоже нужно узнавать, прямо там на месте нужно все узнавать. Иначе, если вы что-то сделаете неправильно мойку просто могут снести у нас был такой случай просто клиенту даже не давали хотя очень глубоко были коммуникации и то не прям под самой мойка а дальше и то ему не давали открыть мойку пока он там не договорился и не занес что -то. поэтому заранее договаривайтесь а так если плита и у вас не капитальное строение то можно но смотря на какой глубине залегают вот эти вот коммуникации так всем всего хорошего здоровья счастья и удачи